Здравствуйте! Мы продолжаем рубрику «Точка опора». Еще в 2000 году я в первой своей книге «Живые мысли» написал главу, где описываю вот этот вот переход в новое качество жизни, в управление жизнью, каким способом это происходит. Я тогда увидел, что люди распределены по трем таким слоям – Первый слой, самый такой большой, большое количество людей там находится, я это назвал слой зоны риска или слой риска. То есть там люди совершенно не управляют своей судьбой, а судьба управляет ими. Это люди, которые несут в себе негативные мысли, негативные чувства, обиды, гнев, ищут врага не в себе, а где-то, в ком-то. Ну и так далее. То есть, вот такое негативное отношение к жизни и в негатива наполняет людей негативом, и они находятся в этой зоне риска. С ними может происходить в любой момент все, что угодно, вплоть до гибели. Следующий слой, слой, я его назвал... Зона ожидания, то есть она такой переходный. Это когда человек уже начинает задумываться, а что-то не то. Может быть, он тоже -то, какое-то участие принимает в тех событиях, которые с ним происходят. Не просто так с ним происходит. Он ищет причины и находит их в себе. То есть он развивается, он принимает все, что происходит, и начинает в этом глубоко-глубоко разбираться. Это уже позволяет в какой-то степени по мере развития человека все больше и больше управлять теми событиями, которые э, с ним э, вокруг него происходят. Он уже не сто, он уже не в зоне риска, он уже не в лоб в лоб встречается с какой-то проблемой, а он может уже предугадать, он может обойти, он может избежать что-то осознанно или неосознанно. Его судьба уводит в сторону от какого-то э, неприятного события. Это э, так называемая Слой ожидания. Ожидание чего? Ожидание перехода в следующий слой. Я его назвал слоем благоденствия. Это там, где человек уже управляет своей судьбой. Он управляет. Не судьба им, а он управляет судьбой. Реально, друзья, это возможно. Это реально, и многие уже люди перешли в это состояние путем повышения своих вибраций, повышения осознанности, наполнения любовью и радостью э, своей, э, своей сути, э, своей жизни, отношения к людям, осознания того, что мы все одно на этом космическом э, корабле, который называется Земля, о том, что мы действительно все... Все в сути своей божественные существа, и мы все любим друг друга. То есть, вот выйти на этот уровень – это уже уровень Творца, это уже уровень благоденствия, и ты здесь не просто защищен, а ты творишь свою судьбу. Это действительно так. И вот это еще было написано в 2000 году. И я последующие годы проверял это постоянно и находил постоянно подтверждение этой концепции. Вы знаете, друзья, для тех, кто вот со мной прошел вот эту рубрику, дошел до сегодняшнего дня, я хочу сделать подарок. Рассказать вам одну историю, которую можете верить, не верить, но я-то знаю, что это так. И я, имея опыт работы с землетрясением в Непале, очень успешный опыт, я был призван сюда, в Сочи, для того, чтобы предотвратить здесь землетрясение. Это дело было таким образом. Осенью дочь захотела, почему-то захотела учиться в Сочи. И мы приехали в Сочи. Я сначала даже не предполагал, я думал просто, что это мы выполняем желание ребенка. Но ребенок просто транслировал то, что нам было нужно. И чуть позже уже, уже осенью, нам было сказано, что здесь, в Сочи, может произойти сильное землетрясение, где-то порядка 7 баллов. И что мы, наша семья, и я в частности, мы можем это предотвратить. И нам было сказано, как работать, где работать, и мы, в общем-то, очень плотно занимались этим пространством, потому что Сочи – непростое место. Здесь не только в природе есть накопление негативных энергий ввиду горообразования, но здесь большей частью негатива приносят привозят люди. Люди приезжают сюда потреблять, люди приезжают сюда, как говорится, отвязаться, люди теряют зачастую здесь свое человеческое достоинство, ну и так далее. То есть много чего здесь происходит, негатива много. И вот э, негатив от людей – это была самая трудная задача, и мы побывали, постарались побывать во многих местах Сочи для того, чтобы разрядить эти энергии. Мы постоянно с этим работали, и работала вся наша семья, и дочь тоже. И вот... И вот было сказано, что где-то в феврале может это произойти, землетрясение в середине февраля, и мы, в общем-то, с этим плотно-плотно осознанно работали, но нас подстраховали, нас вывели из большого 28-этажного дома и поселили в частный, частный дом, чтобы минимизировать наш риск, потому что а вдруг мы что-то не доработаем. И землетрясение произошло, действительно, в феврале произошло землетрясение, но оно было слабым, чисто остаточное явление прозвучали где-то порядка 4-4,5 баллов. Многие даже не, не заметили этого землетрясения. Кто-то заметил, взвело посуда, где-то там двиг, мебель немножко подвигалась и все. Ощущений, в общем-то, тем более разрушений никаких не было. Но я в этот день, вот перед, где-то за 6 часов до этого землетрясения, я чувствовал, что это будет, будет проходить, я, у меня стала повышаться температура. Я понял, что я дожигаю какие-то энергии, которые не удалось убрать ранее. И температура была высокая, поднялась вот по максимуму к моменту как раз землетрясения, это где-то около 12 часов ночи, и... Быстро разрядилось, по-моему, 2 числа это было, я уже не помню, 2 марта это произошло. И быстро разрядилась вот эта вся накопленная энергия. И моя температура тоже ушла с этим. Вот вам пример: живой пример, друзья: когда можно управлять осознанно или неосознанно многими событиями, которые происходят на Земле. Каждый из нас. Каждый из нас участвует в тех или иных событиях, не осоз... чаще всего не осознавая этого, своей болезнью, своими проблемами, попав, попав в какие-то э, какие события, страдая или радуясь. Мы меняем пространство. Поэтому в любой ситуации, какая бы она ни была, постарайтесь держать максимально высокие вибрации. Постарайтесь находиться в максимальном уважении и любви к себе, к близким, к своему народу, к стране, ко всем людям, ко, к другим народам, к планете в целом. И вы будете на высоте. И вы, с вами никогда ничего не случится. Друзья, это самая высокая точка опоры – быть в любви и радости, уважении ко всем людям на земле. Нет более высокой точки опоры.